Назовите, пожалуйста, самые главные инструменты для пробуждения. Внимательность. Сознательность. Во всем. Каждую секунду, каждое мгновение сознательность. Внимательность ко всем ощущениям и ко всем действиям, ко всем жестам, взглядам, переживаниям, эмоциям, словам, к тому, что говоришь, как говоришь, почему это говоришь, почему так это говоришь, почему что-то делаешь, почему что-то не делаешь, что-то будет движет, что тебя сдерживает, ко всему этому внимание. Внимание самое главное, внимательность самый главный инструмент.